Всем привет, друзья! сегодня я на Игромире посовместиться на Коми-Кон Раша 2017. Как я вообще попал на Комик-Кон, потому что у меня, и не только у меня, был пригласительный от телеканала ТВ3 в группе сериала Чернобыль Зона Чужей, вы, наверное, знаете такой сериал, был конкурс, в котором мы вдвоем победили. Здорово. Хорошо, что один знающий и прошаренный в этом деле человек сказал мне, что нужно желательно приходить сюда к 12 или к часу, потому что здесь в это время уже можно спокойно пройти, и здесь нет такой толкучки и очереди. Тем более здесь очередь в раза 4 больше, чем на Витфесте. Но, по крайней мере, сейчас я очереди никакой не вижу. Что на самом-то деле хорошо. На улице немного холодно, я замерз. Так, теперь нужно найти первый павильон, а павильонов миллион. Что самое удобное это здесь? Это метро Микинина, оно находится прямо на территории, практически, Экспоцентра. Это, на самом деле, здорово и удобно. Всем так интересно смотреть на человека, ходящего с камерой. Хочешь пройти на Игромир без очереди? Я вам скажу больше, не нужно никаких МТС-хайпов, тарифов и столько. Приходите просто на Игромир в 12 или в час. Вход 5, вход 6, вход 7. Такой, Но, такой. такой выбор. Ну так я вот вошел на территорию фестиваля, и мое удивление на этом не заканчивается. Дело в том, что на входе меня попросили поставить руку, и на нее типа поставят печать. Они поставили печать. Мне вопрос: где она? Где эта печать? Мы ничего чип какой-то вживили, что ли? Руки шире Не спешите 3-4 Бодрость духа грация И пластика В данной момент я нахожусь на Игромире Диджей да. Вадим. Вадим. Здорово Вадим. зовут Здорово, Женька. Автограф, Вадим. Что Вадим. Вадим. Вадим. Вадим. Вадим. Спасибо, Вадим. Вадим. Как Вадим. Вадим. Ты Вадим. Вадим. Жинкус Аксер, звони. Вадим. Просто, привет, Аксер, звони. Аксер, звони. Аксер, звони. Звони. Звони. Звони. привет. Звони. Звони. Звони. Звони. Звони. Звони. Звони. Звони. Звони. Звони. Ой. Давайте мы что-нибудь поговорим, наверное, не слышно. Ой. Омаева. <сёк> ну, синда, <сёк> Ир. <сёк> Мама меня обидела, звоню маме. В общем, друзья, все на этом видео заканчивается, и мне пора идти домой, потому что уже стемнело, и там уже все расходятся. И если вам понравилось это видео, то ставьте лайк. Также не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые ролики. И также, чтобы видеть эти ролики, самым первым нажимать на колокольчик. Да, никогда не просил, начал просить. Короче, с вами был Буряк. Всем пока-пока-пока.